Всем привет, друзья! Это третья и финальная часть противостояния Сайтамы против светового флеша веб манги Ван Панчмана. Кто не знает, это оригинальная манга, и от себя я ничего не добавлял. Друзья, поддержите меня подпиской на канал и лайком под этим видео. Для этого нажмите на эту красную кнопку, чтобы она стала серой. И обязательно напишите в комментариях о том, что вы подписались и поставили лайк.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 Давай-ка перейдем к оружию. С этого момента мой урок попытается симулировать реальную битву. Запомни это. А? -а, -а оружию?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 Свита, вой, разрез. <свит> Такое чувство, будто... <свит> Меня загнали в угол. Времени на запретные техники не хватит. Учитель! А -а -а. Не очень жаль, что я прерываю вашу тренировку с новым кандидатом в ученики. Но была тревога о монстре. Одновременно появились три монстра дьявольского уровня угрозы. Уже пострадали несколько героев. Это недалеко. Нам будет быстрее пойти и разобраться со всем. Ладно, идем. Все-таки ты так и не смог по мне попасть. Какая жалость. Я могу дать тебе еще один шанс позже. Хватит. Мы просто играли в салочки пару минут с тех пор, как начали. Ха, вот как. Значит, если говорить о победе или поражении, то я победил. Что? С этого момента я буду обучать тебя в качестве ученика. Лучше приготовься. Обучать? Учитель это? Нельзя обучаться у того, кто слабее тебя. Демон-киборг, так Сайтама твой учитель? А, значит, я твой проучитель. Учитель? Вы что, так и позволите ему такое говорить? Сперва надо избавиться от монстров. Если тебе что-то не нравится, я могу сразиться с тобой в другой раз. Только не мешай мне геройствовать. Бре... Слэ... Геннесс, мы уходим. Да, учитель. Только не говорите мне, что он до сих пор не запомнил, как меня зовут. Город Е Герой А-класса. Ранг 29. -й. Персик Терри. Класс Б. Ранг 57. -й. Железная кость. Класс А. Ранг 33. -й. Хэви Кон. <смех> Раньше мне всегда хотелось прикончить ублюдка Который написал мне Ну точно там. Да, Подобные мысли дают нам силу Мы те, кто превратились в монстров Из-за того, что нас травили на форумах Уровень угрозы Дьявольские интернет-серферы. Интернет-серферы! Истребят человечество, прогнившие до основания. Слишком уж свирепые, мы не сможем сами их остановить. Как там с эвакуацией? Наверняка еще не совершили. А? А? Эй ты! Беги отсюда как можно скорее! Эти парни атакуют всех без разбору! Хм. <смех> Гевняк, на что уставился? Думал, мы тебя не атакуем, мелкий интернет-вайн. Сейчас ты поймешь, что за этим отчаянием нельзя просто так безопасно наблюдать издалека. Вы мне не нужны. Я жду одного героя. Вот и все. Не обращайте на меня внимания, хоть разнесите тут все. Эх, да ну, ты же собирался нас заснять на камеру, а потом выложить в сеть и раскрыть нас, да? Угу. Наши антенны принимают сигналы, которые от тебя исходят. И они нас бесят. Убьем его! Хватит, это бесполезно. Вы слишком медленные. А? он здесь Ха, это ты их ждал сколько бы тут героев не было от этого ничего не изменится <свес> обычный гражданин у которого не было времени сбежать а, это же <свес> поверить не могу что ты и вправду пришел все-таки то что я смотрел эту скучную битву того стоило а? <связывая> а? Слушай, Сайтама, почему это ты с ним? А. Ты... А? Что все это значит? Ты знаешь этого жалкого ниндзю? Он на тебя смотрит, световой флеш. Неважно, не ломайте над этим голову. Задумчивость создает бреши в обороне. Я разберусь с монстрами. Опусти свою пушку. Ни к чему уничтожать общественную собственность проблем не будет калибровка мощи моих выстрелов была улучшена и не пытайся мне указывать или учителю если твое ненужное вмешательство хоть немного помешает учителю сайтами я тебя не прошу отойди уже прилипало поверить не могу что из-за этого парня объявили тревогу катастрофы да нет вон там три монстра и по числам совпадает то что мы на него наткнулись это же совпадение да? сайтама только не не говори мне что ты не хочешь сражаться со мной один на один неважно надо просто избавиться от всех четверых а? стой позволь мне куча идиотов сражающихся за справедливость я стал еще сильнее и быстрее за очень короткий срок Эй, вы вы чё тут разболтались как будто нас тут нет вы хоть обратили внимание на тревогу? Все вместе мы подходим на дьявольский уровень. Те, кто нас недооценивают, умрут. <сёк> <сёк>